Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы на канале Play Tape Film Company. И сегодня я сделаю такое необычное видео, очередное, которое я снимаю вот одну и ту же ночь. Ведь помните видео обзор муки? Или обзор на муку? Обзор на муку. Где я снимал этой же ночью. Вот. И наслывающее окошко вот тут вот. Вот. Поэтому... И в этом видео я вам расскажу, как стать настоящим мужиком. Как не стать овощем. И как быть в стиле собаки. Впрочем, погнали. Чтобы стать нормальным человеком, нужно, так сказать, чтобы, например, улучшить себе зрение. Это нужно себе как бы лучше, угадайте, что нужно сделать. Правильно. Посмотреть на луну вот это вот луна посмотрите на луну и все будет хорошо еще чтобы стать нормальным человеком нужно это больше двигаться больше заниматься спортом как я уже показывал в одном видео спортивные навыки вот и еще что нужно делать нужно делать так чтобы не быть как свинья вот. Это вот так вот. Больше крутых фильмов в стиле Терминатора или Трансформеров или больше чего-то еще. Вот. Вот так. Не бойтесь, у меня не бельмы на глазах. Это просто от лампочки отходит свет. И начинает такой то как это, оттенок. Вот. Больше слушать крутой музыки. Больше всего это. И когда-то мой одноклассник от Семеняга. от Семеняга. Могу повторить имя Всеволод Семияга. Когда то делал обзор, как накачать свой мозг за 5 минут, как избавиться от прыщей за 1 час. И вот, если ты села смотришь это видео, то это все. Это не последнее видео на моем канале. Еще будет много чего. Ведь нет есть. Порекомен... Ведь мои друзья порекомендовали мне много чего еще. Например, обзор на муку. Обзор на пельмени. Как я готовлю пельмени. И про то, как стать человеком, или как стать Антоном, это ведь перед вами я не самозванец верно, вот, вот так вот, да и в принципе, как раз сразу могу вам напомнить, что у нас проходят съемки фильма «Возвращение в прошлое 5. Сокровщи Тавриды», «Возвращение в прошлое 5. Сокровища Тавриды», которое выйдет в мае следующего года, вот. И сразу напомню, чтобы не быть овощем, нужно больше общаться с девушками. Не быть слишком мрачным. Не быть слишком, например, темным или каким-то там этим всем этим. Не быть слишком придирчивым, все такое это, Приглашать девушек на свидание, там это все. Это, конечно, не урок для, для женщин, как это все какие-то курсы с этим всем, что там как нужно заниматься этим, ну там все это. Это как просто объяснение. Вот. И не, и не семинар, ничего это, а в принципе как обзор. И сейчас пойдет самое смешное. Чтобы привлекать девушку, нужно делать разные мимики, например такие и вот такие. Вот так. Но никак не так. Впрочем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, репосты и лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки. Впрочем, новые видео уже на подходе. Вот. И не забудьте посмотреть вот эти вот видео. Впрочем, Playteafling Company. Еще все впереди. Ba ba ba